Всем доброго времени суток! Сегодня я получила очередную посылочку из Simoland с бесплатной доставкой и хочу вам показать, какие же материалы я заказываю на этом оптовом сайте для своего рукоделия. Давайте посмотрим, что пришло мне в этот раз. Сейчас я отодвину коробочку и буду доставать по очереди то, что мне пришло. Вот здесь вот буду вам показывать. Итак, мне пришли лейсы или по-другому кружева. такие фрагментарные в виде розочек. Две штучки заказала. Также две штучки в виде вот таких вот ажурных сердечек бабочек заказала две упаковочки больших и поменьше а для чего я использую такие кружева я сейчас вам объясню я валяю варежки и этими кружевами украшаю тыльную сторону а потом дополняю вышивкой и бисером вот это вот красное кружево на красной варежке и бисер вот на этих белых варежках как раз вот эти розочки, которые мне сейчас пришли дополнительно. Вот так они выглядят на валенных варежках. И скоро я украшу, еще добав, добавлю сюда белый бисер. Вот такие же белые варежки, но с другим кружевом. И вот уже здесь я обшила бисером по краешку подобное кружево. Заказала 10 штучек серой молнии для того, чтобы вшивать валенные сумочки. Заказала несколько упаковок клеевой паутинки для лоскутного шитья, для лоскутной аппликации. И самое главное, чего я заказала и чего очень жду, это ручки для валенных сумок. Вот здесь у меня две серых ручки. Вот так они выглядят. Вот с таким пришивным элементом. Их я буду использовать вот на этих валенных сумочках. К серой сумочке серая ручка у меня подойдет. А вот для такой розовой сумки я заказала темно-бордовую ручку на большой вот такой вот цепочке эта ручка будет через плечо вот, как видите у нее есть хорошие карабинчики и она прикрепится вот к этой сумочке еще я заказала несколько видов пряжи полушерстяной для того чтобы использовать ее также при валянии различных шерстяных изделий сумок варежек заказала я по одному моточку давайте посмотрим вот такой синий меланж голубой вот такой бело-серый и такой вот коричневый с переходом оттенков вот это самая толстая пряжа а коричневая самая толстая а вот это немножечко потоньше но она мне нравится тем что имеет очень интересные переходы оттенков и я надеюсь что на валенных изделиях это будет смотреться достаточно интересно и помимо товаров для рукоделия я всегда заказываю на этом сайте что-нибудь для дома, для себя лично и вот сейчас я заказала тетради большие формата а4 для сына в такой упаковочке вот здесь три тетради в клеточку и вот такие вот тетради конечно в основном заказываю то что мне необходимо для шитья и для валяния. На сей раз заказ мой был не очень большой, но тем не менее его привезли мне с бесплатной доставкой прямо домой, чему я очень рада.